Он быстр, куда быстрее всех, с кем я бился. Змея умело пользуется его формой. Не подпускает кинжальщика на расстояние удара. Он ведь даже не вооружен. Я вообще-то из дружины Миклагарда. Значит, говоришь, в жизни не видел ничего хорошего? Страшно и подумать, среди каких чудовищ он прежде жил. Задавлю его быстротой ударов. Не попадешь. Селна. Как такой воин стал стражником в имении? Как такой боец? Докатился до положения Трела. Не заводись. Зачем ты под него подстраиваешься? Сейчас надо. Может бить еще быстрее? Я все вижу. Черт попался! Он добрался до Гардара. Змей! Прошу вас, не надо. Совесть хоть немного имеет, Арнхейд. Этот гад убил пятерых моих людей. Как я могу его отпустить? Мы почтим память твоих воинов. Я дам им славное, богатое погребение. Заболчи, старик. Тут дело вовсе не в золоте. Из-за того, что натворили делов. Мы даже именами своими не можем называться. Но что же, наша жизнь ничего не стоит? А? Или Гардар достоин жить, невзирая ни на что? Достоин жить больше, чем мои парни? Торфин, Арнхейт, в чем между нами разница? Вот и славное. Постой. Будешь еще сражаться. Станешь мне мстить. Вы оба понесете соответствующее наказание. Будете сидеть сверху. Отпусти его! Если не разожмешь руки, он умрет. Вот, черт. Ну и силища. Отпусти его! Поехали домой, Гардер. Уже все хорошо, больше никто не встанет у нас на пути, да их Ялти давно уже ждет. Возвольте, уважаемый, повозка это не ваша или будет? Телега моя, но я отдаю ее тебе. Простите, что обращаюсь к вам с высоты. О, достопочтенный, как вас зовут? Меня зовут Сверкель. Скорее езжай. Тебе давно пора домой. Арнхейд, это безумие. Гордар не сможет доехать. Ничего.